Друзья, всем привет! С вами на связи Николай Котин. Я думаю, уже большинство из вас меня знает. Кто не знает, я являюсь основателем обучения Smart Money. И хочу сначала проверить, давайте связь проверим, по десятибальной шкале, как меня слышно. Да? Если все здорово, если меня видно, все супер, десяточки в чат. Если что-то не хватает, мы исправим, подкрутим и улучшим. Давайте десяточки, видим, пошли, пошли, супер, супер, да, все, десятки видим, у кого-то единица, если у кого какие-то проблемы, то есть будут писать там со звуком, с видео, просите просто, чтобы обновили страницу, это может быть, но, скорее всего, такого не должно случиться, но все может быть. Итак, давайте вкратце я пробегусь, что сегодня будет, что вас сегодня ждет. Во-первых, мы прямо с самого начала объявим победителя. Победитель – это тот, кто получает 50% скидки на обучение Smart Money. То есть тот, кто заработал больше всех вот за этот отрывок времени, который был перед предыдущим победителем. Конечно, немножко долго времени прошло. Но в пресс мы постараемся там раз-две-три недели победителей объявлять, да, и давать таким способом скидку человеку, чтобы он двигался дальше, вознаграждая, да, вы работаете, вы зарабатываете деньги, плюс от нас вам бонусы такие в виде, ну, хорошая скидка, согласитесь, 25 тысяч, это крутая скидка, плюсики в чат, если вам кажется, что это действительно классная скидка. Мне такие скидки не давали, когда я покупаю курсы да, обучение. А редко я вижу, чтобы давали там 50, обычно, ну, 10-20. А это вы зарабатываете и получаете, в принципе, от нас такой небольшой бонус. Ну, кому как, большой, небольшой. Это первое, да, прямо сейчас я объявлю чуть попозже. Второе. Прежде всего, я хотел бы поздравить. С праздником, с наступающим всех женщин, дам. То есть завтра 8 марта. От всего сердца поздравляю вам, счастья, здоровья. И главное, ну не главное, но заработку в интернете. Раз у нас общая волна, желаю вам хороших чеков и благополучия. Давайте поздравим мужчины, дам восклицательными знаками. Это как аплодисменты, да? Поздравить наших дам с праздником 8 марта. Восклицательные знаки я тоже напишу, кстати. Не жалеем. А, так, вкратце, пока у нас ребята поздравляют наших дам. Вкратце еще хочу рассказать. Сейчас вы а, увидите вам покажут план действий, который вам необходимо выполнить, да, чтобы выйти на хороший доход. Спикер у нас сегодня будет новый. а Он вам все расскажет, покажет. Я думаю, вам сто процентов все понравится. А также в конце самом вы получите один из, точнее, не получите, вы узнаете, как получить. Очень. Крутой продукт, который родился у нас прям вот недавно. Не то, что родился, и а появился. Классный продукт. Его смогут получить <coughs> участники команды Smart Money. Это действительно очень мощный, там практика. Там показывается, про... ну не буду рассказывать, в конце вам а, спикер также все расскажет. И поверьте, он стоит немалых денег, но вы узнаете как. Его можно получить. Но это действительно крутой продукт. Так, видим. Поздравлялки. Супер. Спасибо за обратную связь. Вы молодцы, ребят. Еще не все успели присоединиться. И если буду потом писать, да, кто победитель, когда будет конкурс, поясните им, чтобы другие люди не отвлекать. Итак, готовы узнать, кто у нас выиграл. Если готовы, давайте 8 в чат, и мы объявим победителя а, сегодняшний. Ну, это не лотерея, это... мы смотрим, кто зарабатывает, тех и поощряем, скажем так. Да, благодарю. Да, не за что, а С праздником. Все супер. Итак, победителем у нас становится я уже не помню какой, наверное, четвертый по счету, получает скидку. Более того, этот человек уже оплатил а, дальнейшее обучение за второй пакет, он прошел второй пакет, у него были знания до этого, но он использовал а, в основном то, что дается здесь, и добился результатов в 3050 долларов. А человек заработал за месяц небольшим, по-моему, меньше 40 дней, 3050 долларов. Так, чуть-чуть вижу, подвисаем. А, это я неправильно немножко сделал. 3050 долларов, и это Илья Лебедки. А молодой парень, который сделал очень крутой результат за короткий срок. И более того, он получает этот приз. Давайте сразу также поздравим его восклицательными знаками. Я думаю, каждый хочет такой доход, он может вам даже его показать, это все без проблем, все по-настоящему. Мы не выиграем в иллюзию, в какие-то игры, сверхдоходы, ненастоящие, все как есть, да. Давайте восклицательные знаки, поздравим человека. Да, вижу, вижу поздравление. все супер. И это не все. Я хочу дать слово сегодня. Кстати, он и будет проводить вебинар сегодня. Илья вам расскажет а, все фишки, которыми он даже а, использовал и заработал эти деньги, применяя свои знания, применяя знания, которые дается в обучении. Он становится одним и также спикеров. И сейчас. А, он расскажет, вам поделится, прям все расчерчит и покажет, как вам нужно делать. На этом я сам завершу. То есть у меня такое короткое такое было вступление. Всех девушек еще раз праздником. На этом я завершаю. И Илья продолжает. Илья, тебе слово, а вам спасибо всем за внимание. друзья всех приветствую с вами илья лебедкин напишите пожалуйста в чат плюсики если меня хорошо видно и слышно благодарю николая за вступительную речь также за поздравления и присоединяюсь к его поздравлениям, а именно всех женщин поздравляю с большим очень праздником очень приятным весенним и позитивным а именно 8 марта вы делаете намного мир этот лучше и мужчины очень часто ради вас э, готовы там горы свернуть, да, в том числе и зарабатывать в интернете, менять свою жизнь, жизнь своих родных и так далее. С вам большой респект, также всем респект, друзья, потому что сегодня пятница. Кто пришел на сегодняшнее событие, того я очень уважаю, потому что вы, несмотря на то, что праздник, несмотря на то, что пятница, да, вы пришли на это событие, и вам интересен заработок в интернете, а именно э, в команде Smart Money. Плюс в том числе будет формула, которую сможет применить каждый и заработать 196 980 рублей за 30 дней. Так, проверю связь. Да, у кого, у кого зависла, друзья, трансляция, просто нажмите кнопочку «Обновить», и все будет хорошо видно меня самого, да, подтормозило, я обновил, и все хорошо. Итак, для начала представлюсь. Меня зовут Илья Лебедкин, еще раз, да, я с города Днепр, это центр Украины. И мне интересно, какая у нас сегодня аудитория собралась, а именно с каких вы городов. Напишите, пожалуйста, сейчас в чат свой город. Я с Украины, город Днепр. И напишите, пожалуйста, свой город. Так, Донецк, Киев, Запорожье, Донецк, Химки, Кемерово, Торез, Ого, пошли быстро, Липецк, Пенза, Ангарск, Беларусь, Красноярск, Уфа, Ставрополь, Мариуполь, Ульяновск, Кишинев, Молдова, Пермь, Оренбург, Москва, Красноярск, Казахстан, Уфа, Молдова, Кишинев. Так. Талин, Новосибирск, Красноуральск, Лабинск, Сочи, Испания, Архангельск, Тверская область, Коми, Усинск. Если у кого-то зависает, просто обновите страницу. Франция, Варшава, Польша, Владивосток. Отлично, друзья. Рад, что вы написали свой город. Сегодня у нас большая, обширная аудитория. И буквально вкратце, в двух словах, ну не в двух словах, просто вкратце, да, я расскажу свою историю, почему я пришел в интернет-бизнес, и о том, что я такой же человек, как и вы, Особо там сильно не отличаюсь, да, то есть я признаю то, что я не являюсь гением каким-то. Просто такой же человек, как и вы. И сейчас мы с вами немножко порисуем на доске математику третьего класса, которую я нарисовал участь в институте, и именно поэтому я понял, что нужно идти в интернет, зарабатывать деньги в MLM бизнес. И это, я думаю, вам будет интересно, потому что вы сможете также это на каких-то вебинарах своих, да, видео использовать, возможно, на консультациях с людьми и так далее. Итак, моя история похожа на истории множества миллионов да, молодых людей. Школа там, институт и работа сразу. Но я начал подрабатывать уже на втором курсе института. Начал именно подрабатывать по ночам в банке. Да? И я думаю, вы сейчас со мной согласитесь. Если согласны, поставьте десяточки в чат. То, что я сейчас буду рисовать, да? А именно, средний доход, к примеру, человека вот в банке. Я пришел и увидел, он зарабатывает 400 долларов в месяц. То есть поставьте плюсики в чат, если вы находились на наемной работе, или сейчас вы работаете по найму, и вы рисовали то, что вот это я сейчас наперед рисую. Вот, это будет интересно. И я сразу просчитал, то есть я... Пришел на работу, просчитал, сколько нужно на аренду жилья, к примеру. Аренда жилья в Днепре минимум стоит 200 долларов. То есть плюс это то, что заработал да, человек. То есть я и все другие мои коллеги по работе. Но у вас другая ситуация, вы можете то, то же самое просчитать, если вы на работу по найму ходите. Дальше, 200 долларов сразу минусуем, то что это аренда жилья. Вот пишу, аренда минус 100 долларов это продукты то есть сразу минусуем 300 долларов аренда жилья 200 100 долларов продукты да и плюс минус точнее 50 долларов ну это минимум в основном большинство людей тратят все подчастую еще и берут Кредит, деньги, да, до зарплаты занимает. Я думаю, вам такая ситуация знакома. Если вы так не делаете, вы большие молодцы. Ну, я думаю, вы знаете таких знакомых, там, возможно, родственников, кто так делает? То есть им даже не хватает этих денег. Да? Ну, это чуть больше 20 тысяч рублей. Там, где-то 25 4 на 6, 24. Да, где-то 25 тысяч рублей. Минус 50 долларов это еще, смотрите, проезд. Там коммуналка, да, возможно, вот так. Ну, то есть где-то 50 долларов остается, чтобы. Это если если еще экономить, 50 долларов в месяц, чтобы откладывать. Вот математика третьего класса то, что должен себе каждый друзья нарисовать. если вы хотите просто перестать ходить на наемную работу и воплотить в жизнь свои мечты. Просто задумайтесь, прямо сейчас можете это сделать, да? взять листочек, нарисовать, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите и сколько в месяц вы можете вот чистая прибыль да, оставлять себе, чтобы собирать на какие-то ваши э, жизненные цели, мечты. Кто-то хочет квартиру приобрести, кто-то автомобиль, кто-то помочь своим родным да, там, в путевку кого-то отправить и так далее. То есть ситуации... Так, сейчас кое-что я сделаю. Вот это вот Гарри, немножко мы... Так. Сейчас буквально минуту, друзья. Я хочу помочь Гарри. То есть удалить и забанить. Спасибо. То, смотрю, человек грубит, уже неоднократно да, пишет какие-то такие неприятные сообщения, то я предупреждаю тоже, что всех будут просто без разговора удалять. То, что, если вам это не интересно, пожалуйста, выйдите сами. Если неинтересно, задуматься над своей жизнью, посчитать наперед. Здесь, я думаю, находятся люди, те, которым интересно получить формулу, узнать о сильных нововведениях в системе командой Smart Money, узнать, как еженедельно приглашать от 10 до 50 партнеров на автомате, то есть сделать так, чтобы сами люди интересовались вашим предложением, и многое-многое другое, интересное и полезное. Я сейчас стараюсь, да, как бы рассказываю, и немножко неприятно, когда такие люди пишут, поэтому будем их удалять. Если согласны, поставьте десяточку в чат, чтобы таких людей удалять. Итак, 50 долларов в месяц, смотрите, если мы 50 умножаем на 10 то это соответственно 500 долларов до да? 500 долларов это за 10 месяцев ну и плюс два раза по 50 в год в год получится откладывать сколько 600 долларов вот это я прочитал понял что я могу в год откладывать 600 долларов то есть собирать на какие-то свои необходимые цели это там квартира до да, автомобиля так далее то о чем я уже говорил и обязательно рекомендую вам просчитать. То есть самое главное, самый главный вопрос. Большинство людей, что думает, что самый главный вопрос – это как? Вот смотрите, как. А есть еще зачем? Вот напишите, пожалуйста. Как вы считаете, какой главный вопрос для успеха в заработке в интернете, чтобы вы начали зарабатывать хотя бы там от двух, от трех тысяч долларов ежемесячно, какой самый главный вопрос? Как это делать или зачем вам это нужно делать? Вот напишите, пожалуйста, сейчас в чат. Мне вот тут очень интересно посмотреть, да, мнение людей. Также здесь и партнеров много уже с командой, также гостей много. Вижу, что аудитория большая, более 200 участников. Так. Пишут, как, как, зачем, Наталья, как считает, то есть и зачем, и как кто-то считает, да, отлично, как. Друзья, спасибо за вашу обратную связь, очень много ответов, мне приятно, что вы отвечаете сразу на вопросы, да, и от этого у меня настроение повышается, и буду больше полезности вам рассказывать. На самом деле самый главный вопрос это зачем, а как? Вот. Самый главный. Я даже другим цветом, да, это сделаю. Самый главный вопрос это зачем. Так, кратко скажу почему. Потому что если у вас есть большое зачем примеру зачем у человека может такая мотивация мощная быть он попал просто например в кредит да ему нужно было срочно где-то деньги найти он взял просто в кредит там несколько десятков тысяч долларов ему нужно на протяжении там одного года отдать их а он зарабатывает в два-три раза меньше и вот это слово зачем то есть его мотивация это от мотивация от и до до да? Вот это его будет толкать так сильно вперед, что он найдет и преодолеет любое «как». А на сегодня в интернете я вам порекомендую «как». «Как» — это система Smart Money. Напишу две буквы, да? СМ. SM. Система Smart Money, с которой мы перейдем немножко позже. И также будет вам большой подарок. Но я его посмотрел, когда он будет, да немножко позже итак друзья 6 600 долларов в год вот это ваше зачем должно быть Оно у меня было зачем я осознал что откладывая в год 600 долларов за 10 лет можно насобирать сколько 6000 долларов за 20 лет сколько соответственно два раза больше да? 12 и вот смотрите Молодой парень осознает это, вот я на моем примере, 12 тысяч долларов за 20 лет можно собирать на наемной работе. А квартиры стоят от 30 тысяч долларов в основном, да, ну, смотря какой район еще, но ну, нормальная средняя квартира стоит 30 тысяч долларов. Если 20 лет собираем 12 тысяч, то в два раза больше, 24 даже, и то не 30, 24 тысячи. За 40 лет можно насобирать только, да. И к концу жизни, у вот там, к пенсии, можно насобирать и приобрести квартиру. Поэтому я рекомендую не просто так это все рисую, да, рекомендую вам обязательно написать суммы то, что вы хотите, приобрести, сколько это стоит, и желательно, до какого бы времени это хотели сделать. Вот это и будет самое главное ваше зачем. Потом составьте такую же формулу и посчитайте, сколько вы можете в месяц откладывать. Если. Происходит такая же ситуация, как у большинства людей, которая произошла и у меня. То, друзья, нужно срочно что-то менять. Согласны со мной? Если согласны, поставьте плюсики в чат. Я еще оценил перспективу, да, некоторые скажут, да почему, Илья, там в банке можно карьеру построить, да, по ступенькам идти, так сказать, там вырасти, до да, директора и так далее. Но я знаете, что вам хочу, друзья, у нас сказать... У нас в офисе было более 500 человек, таких же образованных, да, институты позаканчивали и были намного умнее, там, чем я. Я просто это оценил, увидел, как они живут и начал у них спрашивать. Ребята, как вы так живете? Говорят, вот так просто. Я понимаю, еще есть люди, которые там визы оформляют куда-то, стараются за границу уехать, там подсобирать на что-то. Это еще более-менее такой вариант. Но это все равно путь в никуда, так как это работа по найму и кроме вас никто вам больше деньги не будет приносить а в млм бизнесе все совершенно по-другому итак перейдем к нашей формуле если готовы увидеть формулу доходности мы разобрались сначала зачем да вам это нужно сделать потому что это не просто какая-то кнопка бабло это то что реально я применяю на практике то что применяют партнеры моей команды, другие партнеры видел со Smart Money делают очень отличные деньги и до этого в других проектах я вот не сказал, наверное, об этом, да, я уже два года занимаюсь заработком в интернете и люди уже ну, мне по лицам знакомы, там по аватаркам, я увидел имя фамилии. о, все, я его знаю, там где-то до этого сотрудничали, то есть взаимодействовали. Я видел огромное количество людей, которые до этого в проектах вообще не зарабатывали, то есть полный ноль, чек ноль, месяц, два, три, смотришь, человек поменял проект, ушел в другой. И вот таких примеров масса, которые я увидел, что в смартмане мане зарабатывают, поэтому я здесь, друзья, я могу в принципе в любом проекте зарабатывать, да, я видел другие э, опытные люди уже заработки в интернете, которые имеют уже опыт, определенный профессионализм, знания, навыки ведения бизнеса в интернете, они приходят сюда, потому что… Система с домашними заданиями, с уроками устроена так, что их новички быстро выходят на результаты. Это я проверил на практике. У меня есть множество партнеров, которые тоже. То у них там работа какая-то, да, то времени не хватает, то не получается, то еще что-то. Я не могу сказать, что все сто зарабатывают. Такого просто не бывает. Если бы я так сказал, я бы вам соврал, да? Вот. Никогда не возникало вопроса, зачем мне деньги. Нет, это не просто вопрос, зачем мне деньги, зачем делать, не просто деньги. Есть как делать, да, есть зачем делать. Вот если у вас сильное вот это слово зачем, оно сильное, таит в себе большую силу, что у вас амбиции большие. Или вам, я же говорю от, если мотивация, если амбиции большие, там цели, то это к. То есть вы хотите к чему-то прийти от точки А к точке Б, да. А от, если сильное, зачем будет, потому что будет очень плохо, если вы кредит не отдадите, к примеру то это очень сильное слово «мотивация». Зачем оно будет вас толкать, вы преодолеете и найдете любое как. Но сегодня я с вами поделюсь формулой. У меня есть вторая доска. Сейчас я ее вот выкатываю и посмотрю, как она здесь, э, так сказать, разместилась. да Видно ли все. Итак, друзья, поехали. Мы начинаем. Метод «light invite» с доходностью за 30 дней 196 тысяч 980 рублей который может повторить абсолютно каждый человек это проверено уже на практике многими интернет предпринимателями Итак, что вам необходимо сделать первое это правильно оформленный профиль социальной сети вконтакте это один метод только из контакта таких воронок smart money и уроков очень много друзья поэтому я рекомендую тем, кто думал сейчас уже принимать решение, потому что весна, как бы люди оживают, да, и в том числе они активно будут к вам присоединяться, даже если вы одну вот эту методику только примените. Итак, правильно оформленный профиль ВКонтакте. Если э, вы сомневаетесь, там не знаете, правильный, неправильный, да, посмотрите просто, я думаю, вы со мной согласны, что нужно просто посмотреть у тех людей, у кого уже получается делать хорошие результаты, Зарабатывать хорошие деньги в интернете, да, отличные, так сказать. Посмотреть, как они ведут профиль ВКонтакте, посмотреть, как оформлено у них все. И как бы тоже за ними повторить. Ну, минимум информации, это, естественно, нужно сделать просто фотосессию. Там, пойти да, с фотографом, сделать профессионально, это качественно 10-15 фотографий хотя бы, чтобы у вас были в хорошем качестве. Пиво, шашлыки. Вот почему я сказал, что... Уважаю тех людей, которые сегодня пришли, да, более, двин, более 200 человек, потому что, потому что сейчас пятница, очень много людей, которые работают по найму, они просто э, пришли домой, там взяли себе пивка, да, праздник, расслабились, э, брык на диван, как бы, да, и телевизор там смотреть, или футбол, то есть не стремятся люди к развитию, а развитие всегда равно ваш доход. Вот, фотосессию сделали дальше. 5-15 записей на стене. Кстати, если фотосессию не, нету денег делать, да, вот сразу есть люди говорят, что им не скажи делать. Трафик какой-то инструмент купить, либо фотосессию сделать сразу. Нет денег, у меня нет денег. Друзья, такого не бывает. Введите тогда таблицу дохода и расхода. Посмотрите, на что вы тратите деньги больше всего. да, И посмотрите, что оттуда можно исключить. И деньги у вас сразу появятся на фотосессию. Если даже не можете оплатить за такие услуги да, то просто найдите начинающего фотографа который вам сделать либо бесплатно либо по минимальной цене дальше 5 15 записей на стене соотношение информации 30 30 40 да я наталья перепутал 4 ну завтра это будет это произойдет завтра в пятницу то что о чем я говорила пиво да так и, и так далее у многих людей но даже это уже происходит. Почему? Потому что завтра ведь праздник, и у большинства людей людей на работе по найму выходные. То есть вот сегодня четверг, да, завтра выходной, и они расслабляются, не, стремя... не стремятся к развитию. Ну ладно, отклонились от темы. 30-30-40 это полезная информация, 30% может какая-то по развитию там по бизнесу тоже быть может какая-то по мотивации может немножко юмора да и 40 процентов по вашему бизнесу то есть не нужно сто процентов контент по вашему там, проекту делать дальше 37 видео с полезным контентом обязательно тоже записывайте какой-то сервис новый появился там развитию инстаграма какой-то для трафика вконтакте новый то есть записать такой контент который другим людям будет полезен вашим даже конкурентам дальше заказываем вот такой вот замечательный трафик большинство людей вот этого не делают да они один раз на месяц только топ лидерс например заказывают волна такая поток с первого. я думаю вы со мной согласны топ лидерс если заказывали друзья топ лидер сервис себе на страницу вконтакте именно трафик целевой Поставьте плюсики, если согласны, что первые 24 часа только идет сильный входящий поток, а потом он уменьшается, уменьшается, с каждым разом все меньше и меньше, то есть там вообще его очень слабо добавляется. То есть тут какой момент, что нужно трафик топ лидерс на одну страницу заказать 4 раза за месяц. То есть это наши уже затраты идут. Да? То есть не бывает же так, чтобы мы вышли на такой доход почти 200 тысяч рублей, и ничего при этом не сделали, деньги никуда не затратили. Так, топ лидерс это 40 долларов. 4 топ лидерса на одну страницу за месяц. На вторую страницу, best Leaders такой есть сервис тоже замечательный. 5 долларов умножаем на 4. То есть это 20 долларов за месяц. Это на вторую страницу вы вконтакте ставите. Дальше, P.R. бизнес 2 раза в месяц по 15 долларов. Автоматическая ротация там, да, вконтакте. Можете зайти, посмотреть. Это, это очень хорошо, разная аудитория. Будут, конечно, повторяться, но в основном, в основной своей массе то, что вы заказываете с разных сервисов на разные страницы, будут разные люди добавляться. Если с одной и той же, как бы, с одного и того же источника трафика заказывать, то это быстро людям надоедает. Дальше пройти 30 уроков за неделю и получить прийти к инструменту VK Light in, Invite. То есть это мощный софт по автоматизации бизнеса вконтакте дальше что вам нужно делать готовые шапки youtube ВК оформление вы получаете уже получите в smart money если вы не участник да если вы участник только дошли до активации четырех площадок то рекомендую вам срочно активировать четвертую площадку так как вот ладно я хотел это позже сказать но скажу сейчас друзья тот кто в течение, вот именно с этой минуты, в течение 24 часов, то есть завтра в 19.32, 8 марта в 19.32 заканчивается эта акция, которую вы можете увидеть в 18 уроке. То есть если активировали 10 долларов, думали дальше активировать, нет, да, 4 площадки. Вы, во-первых, получите то, что я вот это вот рисовал, все эти сервисы там будут показаны, как ими пользоваться, да, плюс этот софт, Покажет тоже, как пользоваться. И готовые элементы оформления правильно. YouTube. ВК, вы тоже шапки получаете. Просто ставите туда свою фотографию. Вот. И как бы кто сейчас не активировал еще 4 площадки, вернитесь просто срочно к этому уроку сейчас, да, и посмотрите до конца. То есть там очень сильно и мощное нововведение. И очень большая акция в честь 8 марта. То есть не только подарок женщинам, да, а всем мужчинам и женщинам очень большой подарок. Просто это нужно видеть, просто это нужно видеть. Поэтому рекомендую вам обязательно это посмотреть. Так, идем дальше. Так, а как заказать 4 раза, если VIP-аккаунт на месяц действует и висит? Артем, я объясняю. Так. Просто заново берете, то есть там... Сверху справа вот этот плюсик там вип да, на себя нажимаете, пополняете снова баланс через неделю. То есть вы заказываете трафик через стоп-лидерса, 7 дней ровно работает, добавляются к вам люди. И потом поток, я же говорю, все меньше и меньше. Поэтому заново просто берете, пополняете баланс на 10 долларов, активируете, в первые 24 часа снова мощный поток. Ну, более тысячи в основном, в среднем, да, людей добавляется целевых. И вы ставите на автомат, ну и дальше, что нужно делать, я сейчас буду показывать. Мы сделаем сейчас вот так вот. Вот. И пройдемся дальше. Немножко еще ближе. Так, что нужно сделать? Я думаю, вам это интересно, да, правильно? Как бы 200 тысяч рублей, но я округляю, да, Март, апрель, май. За три месяца можно поднять по этой технологии более полмиллиона рублей. То есть почти 600 тысяч рублей. Что нужно делать еще дополнительно? Запустить... Первое это запустить софт Invite, Vocalight Invite, запускайте. Это первый шаг. Дальше идем отвечать тем, кто. Это очень важно, друзья. Я сейчас перед тем, как дальше писать, отвечать тем, кто. Как вы думаете? Тем, кто заинтересовался, конечно же, и написал «Да!» Вот такие вам слова будут писать. «Да, хочу! Давайте!» «Да, хочу! Давайте! Интересно!» и так далее. То есть вам не нужно заниматься никакими звонками, Часто в MLM бизнес приходят новички, да, говорят, список знакомых составляй, я думаю, вы это много раз уже слышали, и начинают звонить. Друзья, в двух словах, этот метод я прошел, это просто нифига не работает. Потому что знакомые, во-первых, молодые люди были, да, большинство из них еще не ходили даже на работу, у них не было денег для входа. И во-вторых, еще мышление такое, что погулять, да, было. Ну, то есть вообще это не сработало у меня. Конверсия была ноль. Я только начал подписывать людей там с наставником, по интернету но опять же мы вместе постоянно рекрутировали на трех сторонке, и это как бы не работает в том плане что это морально сложно да и постоянно нужно на связи быть А здесь выстраиваете систему и только это очень важно только тем кто написал интересно да хочу хочу узнать и так далее вы уже отвечаете готовым шаблоном дальше это тоже важный момент если вы этого не будете делать Потом не говорите, что эта методика не работает. Она работает, но нужно делать еще. Вот что. Хотя бы минимально одну-две трансляции в неделю. То есть это для чего? Повышение чего? Как вы думаете, повышение чего? Доверие, конечно же. То есть, когда человек не доверяет, он никогда в жизни не будет покупать. Вы со мной согласны? Даже когда вы приходите в салон, куда-то что-то, вещи выбираете, очень часто это не сразу обращают на это внимание, да, я тут тоже об этом не задумался, но реально люди сначала смотрят на человека, у кого купить. Если он опрятно выглядит, вот автомобиль, вы пришли на бэушный буш, автомобиль, хотите приобрести там денег насобирали или еще что-то, очень важное такое правило есть при покупке автомобиля. Смотреть прежде всего на хозяина, то есть как он одет, побритый, не побритый. Да, то есть можно уже какую-то характеристику себе составить. Если он к себе относиться не умеет, то естественно к своему автомобилю он там даже не заглядывал, никакие ТО не делал и так далее. То есть нужно сначала смотреть на человека. Если он проходит по критериям, да, и тогда уже автоматом начинаете смотреть его предложение, то есть что он там продает. Так, идем дальше. Давайте теперь считать. Друзья, если вы согласны со мной, что MLM бизнес это цифры, напишите, пожалуйста, десяточки в чат. Трансляция чего? Юрий спросил, да? Лайв трансляции ВКонтакте, да, вот правильно, Сергей отправил сообщение. То есть либо трансляции с телефона, да? Это делается очень просто, не можете сидеть дома, пожалуйста, сделали вот так вот, салфи-палочка, да, вышли на улицу. И ходите по улице, рассказывайте о преимуществах вашего предложения, можете рассказать о том, почему вы пришли в интернет-бизнес, но не рекомендую вам сразу переходить к продающему контенту, то есть сразу с первых секунд, сразу начинаете продавать, да, это людям не нравится, когда так делают. Нужно сначала заинтересовать человека, там, о себе рассказать, о том, почему вы пришли в интернет-бизнес, можете сказать, о проблемах, которые, с которыми сталкиваются люди в основной своей массе. Это что? Это чеки маленькие по заработку, не получается приглашать партнеров, да? И, соответственно, из-за этого все остальные другие проблемы. Ну что, десяточки в чат, смотрю, полетели. Отлично. ВК Light, это, не знаю, возможно, вы гости, но в чате партнеры нашей команды Smart Money, самые мощные сейчас в Рунете. Да, они получат ответ на этот вопрос. Кто еще не понял, что это за мощный софт по автоматизации бизнеса ВКонтакте, друзья? Вот. Итак, поехали дальше. А MLM бизнес, друзья, это все цифры. И мы пишем. Охват. То есть еще так вкратце скажу, если вы думаете о том, почему у других людей, людей есть результаты, даже с вашей команды, командой, да, в вашем проекте, если вы не с нами еще, так сказать, зарабатываете, то просто посмотрите, какой человек охват делает, и посчитайте, сколько человек в день узнают о вашем бизнес-предложении. Если цифра там 50-100, то это не серьезно, это либо обзванивать всех, да. Охват одной страницы... День равно 300 человек. 300 человек на автомате будут узнавать ваши бизнес-предложения. 300 с одной страницы. Как я говорил, 3 страницы. Страницы ВК. Умножаем на 300, правильно? Правильно. 300 сообщений с одного аккаунта равно 900. Но опять же, повторюсь в разных нужно трафик заказывать, то что если будете одно и то же, ваши страницы быстро поблокируют, как бы. Так, дальше. Заинтересуются по этой технологии? 900 человек в день. Как вы думаете, найдутся люди, которые заинтересуются, если от вас получают видео? Еще тут один момент, пока дальше не буду да рисовать, скажу один важный момент, то что здесь нужно использовать видео контент видео сейчас везде в инстаграме в ютубе в контакте постоянно люди трансляции проводят то есть сейчас видео маркетинг в тренде я думаю вы об этом уже слышали но возможно если вы еще не начали его применять то пожалуйста если вы хотите поменять свою жизнь к лучшему да и выйти на хорошие результаты то просто начните это делать не стесняйтесь не думайте что кто-то о вас там будет думать не так вы переживаете, что хейтеры какие-то там напишут, что начнут негатив писать. Да, да, это лохотрон там и, и так далее. Но просто их удалять будете. То есть не, не принимайте близко к сердцу просто этот момент и все. Так, идем дальше. Заинтересуются минимум по этой технологии 10%. То есть это из 900 человек 90 человек. Дальше, здесь они получают от вас, что? Как вы думаете? Да, запись, конечно, будет. Друзья, у кого э, висит, просто обновите страницу. Просто обновите страницу, перезайдите. Эти 90 человек получают шаблон от вас. Готовый шаблон... И что дальше? Дальше мы смотрим. Дальше. Эти люди, друзья, которые 10%, 90% человек заинтересовались, из них минимум 9 человек подписываются на рассылку в сендлер к вам. Это первый вариант. И второй вариант. Телеграм-чат. Если вы его еще себе не завели, но вы серьезно занимаетесь заработком в интернете, обязательно это сделайте. Что вот Телеграм тоже в тренде сейчас, да. Часто люди туда присоединяются, и тем, кто написал «Да, интересно, хочу узнать подробнее» и так далее, то есть либо сэнлер они подписываются на рассылку в Smart Money, вот почему я говорю об этом, и параллельно про обучающую мощную систему Smart Money – которую, соответственно, Николай Котин, да, создал, ему за это большое спасибо, потому что на практике это все проверено, что это работает. Там есть готовая серия писем. Вам пример прям по демонстрации экрана показывает. то есть в это письмо нужно, в первое письмо нужно это поставить, во второе нужно письмо это поставить. Вы можете прям останавливать демонстрацию экрана, да, себе эти письма переписывать и, соответственно, обязательно менять, да, потому что когда одно и то же, то оно перестает работать. Выстраивайте себе Селлили серию писем. Писем. И люди, которые заинтересовались, они получили первое письмо, второе письмо. Кто-то сразу заинтересовался, зарегистрировался. Первую регистрацию прошел в GMMG, да, сразу второй Smart Money. Зарегистрировался, начал смотреть уроки. У вас дальше вся эта система работает. Кто-то попросил консультацию, возможно. Ну, в Telegram чат добавился и написал, хочу консультацию. Вот. Ну, либо вам в группу просто напишет. я думаю, кто уже партнеры, знают, да? И дальше вы что, вы просто берете с человеком, договариваетесь о времени презентации, когда не презентация, а консультация, да, когда удобно созвониться и отвечаете на вопросы. То есть здесь тоже есть позиция, вот, например, кандидат и партнер очень часто так происходит что партнер который уже любого проекта это вообще везде происходит я думаю вы со мной согласны плюсики поставьте если согласны поставьте плюсики что часто очень за кандидатами партнеры той или иной компании бегают наоборот тут вот стрелочка вверх видите то есть кандидат сверху как бы находится у него позиция сверху что ну давай Рассказывай мне о своем бизнесе, а почему только к тебе должен так начинать такие вопросы, например, задавать. Потому что он сразу с первых секунд почувствовал, как вы себя поставили да, в разговоре с ним. И что вы как бы за ним бегаете, а не он за вами. Он должен в вас увидеть полезность. Поэтому то, что я говорил до этого, там, трансляции, видео записать полезные, да, вот это все, оно вместе как бы в одной системе объединилось, и это влияет. Что если у вас ничего не будет, одни картинки просто то он не увидит вас, например, полезного человека, он начнет вопросы задавать такие, а сколько ты там денег заработал, покажи, еще что-то, еще что-то. Кстати, у нас, я удивлен, что зарабатывают даже те, кто как бы консультации не проводят да? Я уже забыл, когда я последний раз консультации проводил. Я как раньше делал? Каждый день консультации проводил с заинтересованными. Да? Соответственно, я их просто консультировал. И вы по этой же технологии можете просто консультировать. Не уговаривать, не упрашивать только сказал нет ну все хорошо до свидания все по этой технологии минимум минимум одна оплата у вас будет в день то есть просто сейчас рекомендую вам логику включить если думаете что я какую-то ерунду здесь рисую да или сомневаетесь, что это так просто подумайте если 900 человек в день узнает о вашем бизнес-предложении причем грамотно оформлены в том плане, который относится к тому, что я говорил, трансляции. То есть здесь в вашем видео не должно быть 100% информации, что вот у нас суперпроект, привет, там дорогой друг, у меня суперпроект, давай со мной и так далее. То есть это не работает. Должно быть. О вас в двух словах сказали, сказали полезный контент, заинтриговали, какая-то интрига должна быть в вашем предложении, да, и в конце сказали, если, если тебе это интересно, например, напиши их «да, хочу» и так далее. То есть эта система работает 24 на 7. То есть вам не нужно сидеть и отправлять самостоятельно, да, как это делают сейчас по сей день, друзья, сотни, тысячи людей. До сих пор добавляются в скайп, пишут «здравствуйте, давайте познакомимся, давайте обменяемся информацией для того, чтобы рассказать про то, какой у него супер невероятный бизнес». Также пишут. Ладно те, которые звонят, да, но есть текст, там пишут до сих пор каждый день вручную. Если есть такой замечательный инструмент, который автоматизирует бизнес 24 на 7, запись будет в чатах для партнеров. И давайте с вами дальше порисуем. Как же вы заработаете 196 980 рублей, если будет из 900 человек одна оплата минимальная? Вы можете прямо это себе записывать на тетрадь, да, тоже на вискочке. И на практике применять. Потому что когда оно в голове есть, оно намного лучше реализуемо в реальности. И смотрите. Минимум одна оплата у нас, да. И давайте посчитаем в рублях. Это 9850 рублей. То есть вы можете провести консультацию сразу на 4 площадки подключать или же сначала на первую, да, потом человек там 2-3 дня, 4-5, возможно, доходит до определенного урока, о, о чем я еще раз повторю, что сейчас акция очень интересная есть, очень сильное предложение для тех, кто застопорился на восьмом уроке, да, активировал площадку первую за 10 долларов, вернитесь. После этого вебинара сразу, сразу же срочно к тому уроку 18 и посмотрите его, просто до конца посмотрите. Я не буду говорить, что там, но то, что вас это зацепит и вам это понравится, это 100%, друзья. То, что оно ну, не может такое не понравиться человеку. Я честно говорю, что я бы сразу активировался, как только бы это услышал. Вот. Это очень-очень классно, то, что вас там ждет, до конца посмотрите. Итак, по маркетинг-плану у нас чистая прибыль. Мы же прибыли высчитываем правильно теперь чистую так равно 66 запятая 66 процентов с одного человека я не знаю просчитывали ли вы или нет в GMMG маркетинг план как это считается с первого вы заработали сто процентов со второго заработали сто процентов с третьего вы заработали ничего, так как это ушло в реинвест вашему спонсору, и снова у вас открылись раз, два, три, три места. То есть самый простой маркетинг-план, друзья, с той компании, с которой мы сотрудничаем да, с командой Smart Money и зарабатываем по партнерской программе этого холдинга. Просто простейший маркетинг-план. Не нужно какие-то линии рисовать в 10, там, 20, 30 уровней, какие-то квалификации, там, какие-то непонятные человеку. Потому что есть такие маркетинги. Если со мной согласны, что очень много в интернете маркетингов, которые просто не въедешь сразу, то же нужно посидеть, поразбираться, там час, возможно, два, да, а то и больше. То есть Поставьте десяточки в чат, если согласны со мной, что очень много проектов в интернете с сложными маркетинг-планами, что сразу так и не поймешь. А здесь понятно, на трех пальцах. Первый вам процентов, второй вам процентов, третий реинвест. И так до бесконечности. И, соответственно, чтобы это просчитать, вот мы 200%, вот эту чистую прибыль с трех мест, мы берем 200% и делим на 3. Поэтому получаем 66% и 66%. То есть это с человека. Теперь давайте в рублях. В рублях это 6566 рублей. С одного. Так, все отлично. Видно, что я рисую. Можете, я это не спеша делаю. Можете прямо сейчас это себе взять там тетрадь, да? <coughs> Возьмите тетрадь и просто себе вот эту формулу переписывайте. но ну, а кто будет в записи смотреть, можете то же самое делать. Прям смотрите себе это переписать, чтобы просто была картина в голове. То есть не зря говорят людям там цели записывайте, да? То есть вы должны планировать также ваш... МЛМ-бизнес в интернете, статистику рассчитывать и так далее. То есть математика – самый любимый мой предмет. Вот. Идем дальше. Мы умножаем 6566 рублей на 30, так как у нас 30 дней. И получаем, как вы думаете, сколько получаем? А вот и получаем 196 тысяч 980 рублей. То есть можете взять калькулятор, проверить, что формула сходится. Но вы же скажете мне сейчас, Илья, так а ты же не сказал, что нужно здесь как бы деньги потратить, да, чтобы такую сумму за 30 дней заработать. Я вам скажу сейчас. Теперь мы перейдем к следующему этапу, а именно высчитаем. Это доходность, поэтому была обещана формула доходности. Высчитаем чистую прибыль. Чистую прибыль с вами. Давайте высчитаем. Согласны со мной? Так. Да, в GMMG я сразу понял маркетинг. Да, он очень простой и реально тот, который человек не занимается заработком в интернете, он с легкостью сразу его понимает. То есть не нужно по 200 раз там объяснять. Теперь мы берем чистая прибыль, доход у нас 196 980 рублей. И затраты 40 долларов, это 4 топ лидерса, плюс 20 долларов, это бест лидерс. То есть помните, в начале я вам рисовал да, эти сервисы, то есть на них, на трафик обязательно нужно тратить деньги. Те люди, которые думают, что можно зарабатывать деньги без вложений, вот я видел недавно рекламу, да, ты для этого вкладываешь там деньги, да, я вот без вложений зарабатываю. Друзья, ну конечно можно зарабатывать, ну просто же копейки можно зарабатывать, то есть за эти деньги вы как бы интернет можно только оплатить или на телефон пополнить счет, да? То есть большие деньги без вложений, ну никак не заработаете. А если есть картина в голове, то есть вы с уверенностью это сможете сделать и поднять вот почти 200 тысяч рублей. Вот, давайте дальше нарисуем. 20 долларов топ лидерс, 40 долларов best лидерс. Я вот так даже скобки возьму. Плюс затраты. 30 долларов это 2 пиарим без два раза за месяц то о чем я говорил четыре раза за месяц топ лидерс активируем без лидерс также на вторую страницу на третью страницу два раза пиарим без дальше и соответственно вам понадобится 150 долларов площадки площадки в джейман вы активируете. кто думает только вот я на 10 зайду и на 10 буду зарабатывать да? Друзья, вы просто будете деньги пропускать, я вам честно скажу, потому что человек зарегистрируется в Smart Money, начнет смотреть уроки, оценит качество обучения, которое оно создано очень на профессиональном уровне, тем что, тем, что не пускают его дальше. Пока он не сделает правильно урок, например, не оформит группу ВКонтакте, да, и не сдаст домашнее задание, его кураторы проверяют, то есть там более четырех кураторов, это Николай Котин там, Елена Туманова, Максим Столяров, Ярослав Ласкин и как бы еще я начал проверять, да. То есть я оплатил обучение, дошел до конца, сделал результат и получил очень замечательную скидку. За это, конечно, спасибо. Но это может сделать каждый, еще просмотрев урок сегодня 18. -й. До конца вы увидите, что там происходит. Вот. Итак, соответственно, это все в долларах мы считаем. Ну и переводим на рубли, затраты наши составят 15 784 рубля. Я по поводу того, что 150 нужно активировать, это просто необходимо сделать, если вы реально хотите зарабатывать хотя бы от 2-3 тысяч долларов ежемесячно. А по 10 долларов, это, если вы 10 партнеров получите в месяц, то это только ну, там, меньше 100 долларов будет. И люди ваши зарегистрируются в Smart Money, будут доходить до 18 урока и активироваться на 4 площадки. И в этом случае вы за них выплаты не будете получать. Они будут улетать все деньги вашему вышестоящему наставнику. А если вы активируете площадку, вы не будете их просто пропускать. Итак, 196 980 рублей минус 15 784. И получаем чистую прибыль 181 рубль. 100 96 то есть вот такая формула доходности сама доходность 196 980 доход минус расход чистая прибыль это. то есть есть чистая прибыль человека и вот вся еще схема на да, так сказать вот. кому понравилось то что я нарисовал поставьте плюсики в чат от, роца... От ротации толку нет, зачем платить? Друзья, ну ротация это не серьезно, потому что э, каждый день нужно заходить, по 20 друзей добавлять, да, еще и если будете вот это очень часто делать, то большой риск, что вашу страницу заблокируют. А 10 долларов, 40 долларов на топ-лидерс потратить за месяц, ну это же небольшие деньги. Просто я же говорю, просчитайте, на тетрадь себе напишите. Доход, расход, свой за месяц посчитайте. Посмотрите выписку по карте банковской вашей. Посмотрите, просто посчитайте хотя бы один раз, или за неделю хотя бы посчитайте, сколько вы тратите денег. И потом, я вам не поверю, что вы скажете, у меня нет денег, там 4 топ лидерства Просто нужно думать как бизнесмен, да, предприниматель, не то, что вот потратите 15 тысяч, а что вы получите, вот смотрите, вот на это нужно смотреть. То есть всегда предприниматель, прежде чем куда-то вкладывать деньги, он думает, так, что я с этого извлеку, то есть какая прибыль, какая моя выгода, вот я вам выгоду полностью всю разрисовал. Ну, по времени просто очень долго это все нужно иметь три страницы ВК. Да, Виталий, все правильно. Александра, так примените эту формулу. Что значит подписались просто? Вот эту формулу, которую я нарисовал, если вы не успели выписать себе в тетрадь, просто в записи посмотрите, выпишите. Вот это примените. Кстати, если будет вам интересно, я даже, то есть тренинг, возможно, проведу и покажу, как это все правильно делать. Если какие-то нюансы есть, да, которые вам непонятны. То есть, пожалуйста, друзья, сейчас присоединяйтесь к команду. И вот такие вот замечательные деньги зарабатываете. Вот эту сумму можете смело умножать на 3, и к началу лета вы заработаете более 500 тысяч рублей. Идем дальше. О холдинге GMNG хочу сказать, друзья, в двух словах. Есть люди, которые там каким-то грязью, негативом да, поливают эту компанию, но со всеми проектами такое в интернете есть. Кто что ищет, то и находит. Если можно найти негативные отзывы Smart Money, я смело 100%, даже 250%, и 2500% хочу сказать вам, что это просто те люди, которые создают специально такие сайты и пишут про все проекты и все компании, что это лохотроны. То есть я не поверю, ни одного человека не видел, который от начала до конца прошел все 70 уроков Smart Money, и чтобы он сказал, что это какой-то лохотрон, там ерунда и так далее. То есть... Все, кто реально уроки смотрит, оценивает. Кстати, первые 7 уроков, просто 7 уроков, без затрат. Полностью без затрат, первые 7 уроков вы получаете предварительный доступ. И потом условие, что вам нужно 10 долларов активировать площадку. Поэтому возвращайтесь, как бы... К письму, если вы подписаны на чью-либо рассылку, да, то есть тут нет переманивания никаких партнеров, если кому-то подписались, к человеку, к нему уже присоединяйтесь на обучение. 7 уроков без затрат, чтобы как бы пощупать, да, понять, нужно вам это или нет, подачу посмотреть и оценить, как я оценил когда-то, когда пришел сюда. Я оценил то, что как люди будут воспринимать информацию реально вот у создателей обучения, да, Большие просто профессионалы, я бы даже сказал, психологи, да, что получилось просто сложные вещи, вот сложные вещи, там трафик всякие, лиды, вот эту вот информацию, которую простому человеку на улице подойти сказать, он скажет, я не понял, матюкаешься тут, мне твои маты непонятны, да, эти слова. Простые, простым языком смогли объяснить, что люди реально понимают, все начинают понимать и приходить к результатам. Дальше, очень-очень замечательная новость, о нововведении в системе Smart Money, друзья. А именно, это мощный продукт, который называется отбор. Даже вот так вот выделил. Который сможет получить абсолютно каждый участник Smart Money. Что же он вам даст, друзья? Это просто бомба, что он вам даст. Потому что реально, это как вот Николай сказал, да, я просто удивился, думал, ну, человек просто большой души, человек, он не думает только о себе, да, думает обо всей команде, чтобы все зарабатывали, поэтому постоянно внедряются новые уроки, новые инструменты, постоянно дозаписываются. Ну и, конечно же, кто находится в лидерском чате, кто до конца прошел обучение, да, все 70 уроков, тот первым получает это все, поэтому я рекомендую вам, друзья, до конца месяца обязательно. Обязательно дойдите до конца это обучение, все уроки пройдите. Почему до конца месяца? Потому что, во-первых, я на себе проверял, я не знаю, проверяли вы или нет, напишите, сколько вы уроков прошли за месяц. Да, ссылки, друзья, запрещены. Вернитесь к тому человеку, кто вас пригласил на данный вебинар, или же если вы увидели у него ссылку на странице, на вы подписались на него, от него пришла какая-то рассылка, да, возможно, вы узнали. Вот к нему обратитесь по вопросам, если есть. А так берите у него там письма вот так вот идут, например, первое, второе, третье, четвертое, и вы находитесь здесь, например, в рассылку подписан, да, вы просто возьмите вверх, пролистните, и там будет письмо, ваша ссылка на обучение. Переходите. Первый сайт, на нем знакомитесь с информацией, что вы получите на обучении, нажимаете «Да, хочу». И очень важный момент, что на следующей странице нужно две регистрации пройти. Первая – GMMG, вторая – Smart Money. Вот. И я не поверю, что кто-то 70 уроков до конца из вас пройдет. Во-первых, не будет результата. Во-вторых, он что-то плохое скажет об этом обучении, потому что оно действительно качественно. По поводу Артема Кабанова, хочу сказать об основателе проекта GMMG, да. Это действительно просто очень честный предприниматель, который, когда какие-то трудности даже, да, он просто попросил там в чате, просто чтобы ему не мешали. А есть люди, сразу негативить начинают, вот этим негативом других там заражают. Ну, слава богу, что это все утихомирилось, да, и все идет к лучшему. Поэтому холдинг будет развиваться, все будет отлично. И... По этому поводу даже не переживайте. То есть мы, мы зарабатываем в маточном направлении на площадках. У нас такое условие, что 7 уроков проходите и площадку за 10 долларов нужно активировать. Для чего? Для того, чтобы вы зарабатывали с тех людей, кто по вашей рекомендации увидел рекламу, человек подписался на рассылку к вам, да? И он дойдет до 8 урока, активирует и по GMMG маркетингу вам эти деньги прилетают сразу на баланс. Вы можете нажимать сразу «вывести», да? Ну, оплата там Perfect Money ⁇ это как бы нюансы такие, что в интернете действительно, если хотите выйти на такой результат, который я рисовал, то есть в Perfect Money пишите в Ютубе, как пополнить кошелек, регистрация и так далее. Пополняйте, это 5 минут делов. Так, сколько за 70 уроков легенды? Легенды? Какой легенды Павел? Э, возможно, финансовых вложений вы имели в виду. 57 анатолий это за месяц андрей 40 ну смотрите друзья я скажу так что я специально не спешил когда проходил эти уроки то есть я специально останавливался у меня была возможность пройти я понимал даже общался со своим наставником да он говорил да ты спокойно как бы за две недели сможешь пойти там за неделю за две максимум но я специально не спешил я реально мог это намного быстрее пройти 70 уроков но я хотел для себя понять, опять же, да, протестировать, сможет ли тот человек, который совмещает интернет-заработок и работу по найму, сможет ли он найти время для того, чтобы пройти за 30 дней все 70 уроков. И вот с уверенностью могу сказать, что сможет, потому что я занимался там своими делами. Я же говорю, останавливался уроки, по несколько дней не смотрел. Вот я представлял, вот несколько дней не смотрю, там 2-3 дня, да, уроки вообще. Другими делами занимаюсь. И представляю, что если человек... Работает по найму, вот у него смены, да, потом раз выходные, и он может заняться этим делом, посмотреть уроки, дальше начать настраивать систему. Сможет с гарантией пройти 70 уроков. вот. И вот этот продукт сможет получить отбор каждый участник Smart Money. Что он вам даст, друзья? Это просто мощный мастер-класс от профи. Что это такое? Это то, что будут записаны определенные уроки, где специалисты, лидеры команды Smart Money, уже которые профессионалами являются, да, которые очень легко подключают свою команду людей ежедневно, на ежедневной основе, при этом не уговаривают, говорят, пожалуйста, вступи в проект, о которой консультируют, предоставляют грамотную информацию, отвечают людям на вопросы с позиции сверху. То есть человек в них видит ценность, да, в этих профессионалах, и они покажут вам мастер-класс, вот как нужно это делать. Это вам многим, я думаю, вы, если со мной согласны, что вам это будет полезно, то поставьте семерочки в чат, если вам получить интересно этот информационный продукт. Но цена его... Так, сейчас. Цена его 12 500 рублей. Ну, вам, друзья, не нужно будет платить, представляете? Участникам команды Smart Money есть возможность, просто сможет каждый получить этот продукт. В чем его просто крутая, ключевая особенность? В том, что человек включает этот урок, слушает то, что там, о чем человек с кандидатом говорит, да, и просто берет себе этот шаблон, выписывает в текстовом режиме. И также потом зачитывать. То есть как правильно там отвечают, как правильно отвечать так на вопросы. То есть можно уже по-разному на вопросы людям отвечать. Можно так ответить на вопрос, что человек заинтересуется и сам будет задавать потом вопросы. То есть вот эти мощные методики переговоров получит просто каждый. Каждый сможет получить. Да, поэтому, друзья, это очень приятная новость, что вы сможете... Реально выйти на высокие результаты с, с помощью этого продукта. Но вам нужно стремиться побыстрее. Я вам рекомендую, друзья, блин, кто уже находится в смарт-мане, да, в команде, кто еще не присоединился, срочно начинайте, потому что в конце месяца, друзья, ну, просто я не знаю, как это словами передать, но я, конечно, постараюсь. Сейчас возьмем так сказать, новый слайд, да, вот так вот его выровняем, и еще одну новость очень хорошую сообщим, будет третий пакет, очень в скором режиме, третий пакет обучения смарт-мани, то есть всего сейчас 70 уроков, первый это стартовый, и второй бизнес, да, это 70 уроков, второй пакет, а в третьем пакете, друзья, вот этом, то, что будет до конца месяца, там просто такие невероятные и крутые инструменты. Я вот недавно даже видео записывал, я был в шоке просто, просто спасибо за, за то, что да, это показано было. Я даже сам не знал. Я в основном большинство информации, конечно, знал со смарт но очень много для себя фишек полезных подчеркнул. Хотя я думал, что я все знаю. Это каждый думает, да, я все знаю. Знать мало, нужно еще же делать. Вот. И там такую фишку было показано, потому что я как бы в лидерском совете да, уже нахожусь, поэтому я одним из первых узнал. Вам нужно обязательно стремиться туда попасть до конца. Просто старайтесь быстрее дойти. Потому что до конца марта, до конца марта будет опубликованы будут опубликованы вот эти вот видео уже в обучении третьего пакета а вы не сможете вы не сможете попасть на них потому что вы не прошли предыдущие уроки то есть вот такая система грамотная там очень сильный инструмент который я недавно применил просто был в шоке ко мне подписную базу друзья за сутки более 100 человек добавились, подписались на рассылку в Сенлере, да, кто с командой тот знает, то есть более 100 человек, я просто запустил этот инструмент ушел по своим делам потом прихожу вечером, ну я на целый день уезжал, да, прихожу вечером смотрю, вот это зелененьким там отображается, да, плюс 100 там, по-моему, 118 подписчиков, по-моему, было то есть вы сможете реально получать такие результаты. Это не какие-то шутки, там, чтобы просто промотивировать вас. Да, Это просто моя реальная рекомендация, чтобы вы поскорее прошли эти все 70 уроков до конца марта обязательно. Потому что, во-первых, вас не пустят. Во-вторых, если вы предыдущие уроки не освоите, навыки записывания видео, навыки продвижения личного бренда в интернете – как, как трансляции проводить. То есть очень-очень много уроков, которые есть в Smart Money, которые необходимо освоить. То есть вы постепенно от простого переходите к сложному. Если сразу человека пустить с первого урока, у него не оформлены страницы ВКонтакте, он вообще не в теме, так сказать, да. То есть у него все неправильно оформлено, ничего не работает. И если сразу ему дать этот инструмент, естественно, у него не будет вот этого результата. То есть, это секретная фишка будет, как в очень короткие сроки набирать базу подписчиков. Вы Из этих человек, там, три человека у меня оплатило, и два из них оплатили еще четыре площадки, да? То есть, очень высокая окупаемость у этого инструмента, и плюс там будет таргетированная реклама. Ну, вы скажете, да, я это спокойно в интернете смогу найти, да, как делать таргетированную рекламу ВКонтакте. Да, но вы можете найти, что в бесплатном доступе, что это делать не MLM предприниматели, да? MLM объявление очень часто создаете, таргетированную рекламу, ее как бы отклоняют. А там вот методика, как это именно правильно делать, э, с очень э, высокой конверсией. Тут постоянно тоже таргетированная реклама работает, постоянно переходы, и переход вы куда ставите, как вы думаете? Вот я напишу, таргет, реклама. Как вы думаете, откуда... Ставить лучшее с таргетированной рекламы переход куда? Вконтакте. Напишите, пожалуйста. Я подожду. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, куда лучше ссылку ставить с таргетированной рекламы, которая будет вконтакте у вас работать в третьем пакете. То есть, почему важно еще, объясню, 70 уроков до конца марта пройти, потому что, друзья, когда выходят какие-то новые инструменты, о которых не знают 99% людей в интернете, то как только начинает их массово использовать все потом, да, то он уже перестает этот инструмент работать. То есть, самая максимальная конверсия, самая максимальная, это то, когда знает об этом очень маленькое количество людей. И вам нужно к этому стремиться. То, о чем я говорил, ваше развитие равно ваш доход. Поэтому развиваемся очень быстро. До конца марта 70 уроков и ждем вот эту вот бомбу. Там еще будет круто, очень крутые знания записаны, да, и фишки, как подписную базу на e-mail, базу собирать также, и там Яндекс.Директ, то есть... Эффективные методы платной рекламы, которая очень хорошо окупается. Так, куда? На рассылку, на рассылку, на подписную, на первой странице сайт. Так, сейчас с Дмитрием разберемся немножко, да? На подписную рассылку. Все правильно. Да, на семер. То есть ежедневно. Та методика, которая вам будет показана. Я это сам тоже проверил. Да, постоянно ко мне. Переходов от 5 до 30 в день. Ну, средняя такая статистика. Причем деньги там небольшие. Там реально копейки. Буквально 100 рублей в день на одно объявление. То есть будете создавать несколько постоянно получать переходы. Люди Подписываются, смотрят, письма по командной технологии, да, начинают переходить к урокам, смотреть, 7 уроков проходит, помните, как я рисовал, начинают активировать, вы с этого зарабатываете. То есть вот такие вот замечательные подарки есть нашей команде. Плюс еще здесь в продукте отбор, который я рисовал, еще будут дополнительные профессиональные тренинги, которые... Стоимостью ну, более 10 тысяч рублей, это минимально. вот. Также каждый будет получать в подарок, сможет получать каждый участник Smart Money. Друзья, напишите, пожалуйста, сейчас ваши результаты, ваши доходы, которые вы получили в Smart Money. То есть кто сколько денег заработал и нравится ли вам эта система. Или я просто так нахваливаю, партнеры, пожалуйста, напишите, да, или просто так нахваливаю, типа там придумал это все. Напишите ваш доход и в двух словах. Ваше мнение о смарт-мане. Мне сейчас реально интересны люди, которые сами уроки проходят. Они где-то там ищут отзывы да, непонятные. То есть про тот сайт, на котором было написано, я сам лично проверял. Он пишет про все компании, даже GNS, Лохотрон, NL International, сетевая компания, тоже там у них Лохотрон. То есть как почитаешь, как почитаешь. И после этого захочется просто на наемную работу идти, если это все Лохотрон. Вот как бы. Вот так вот. Так, 190 долларов, 170 долларов, Александр. Владимир, 150. Наталья, 190. Отличное обучение. Марина, я первый раз присутствую. Отлично, Марина, тогда присоединяйтесь. Скорее смотрите 18 урок и стремитесь до конца пройти 70 уроков. 160, я только начал. Фариц, 10 долларов. Так, Елена, более 10 тысяч. Отлично. Только начала 20 долларов, Наталья. Мне интересно лично. 720 долларов, классное обучение, плюс 600, Сергей, отлично. Нина, 330, хороший результат, поздравляю. Так, пока только 9 уроков, активировал 2 площадки, 10. Так, только начал вчера, прошел регистрацию. Владимир, моя рекомендация просто срочно до 7, -го. ну как срочно, да, если вам нужны высокие результаты, соответственно, то 70 уроков, все стремитесь до конца марта обязательно пройти. Так, может еще сообщение? 1830, отличная система, Андрей, замечательный результат. Так, да, вложить в рекламу, но выхлоп то, того стоит. В заработок без вложений уже давно не верю. Артем пишет, я хочу в команду. Пожалуйста, Артем, пишите тому человеку, от которого вы узнали о данном вебинаре, да? То есть у нас нет такого, что мы там переманиваем, то есть мне действительно, вот честно вам скажу, приятно находиться в такой команде, где лидеры, активные партнеры да, в лидерском совете, они постоянно думают не просто о своем кармане, что побыстрее, побыстрее, побольше подписать в первую линию. То есть я, если честно, я раньше так работал, да, немножко. У меня, когда начинал, там начинались доходы, немножко доллары в глазах были, но я понял, что я делал и совершал просто огромную ошибку. Потому что вы начнете преуспевать только тогда, когда начнете больше отдавать в этот мир людям, своим партнерам, делать так, чтобы они зарабатывали, уделять время реально кому это нужно. И ваша жизнь начнет меняться намного быстрее, если вы просто… Это называется работа на самого себя. Это не MLM бизнес, если просто на первую линию работать. Светлана пишет, сейчас ускорюсь. Натали еще не начала, тогда самое время начинать. Так, я 90 тысяч трачу на рекламу AdWords. отличный из КАИР. Слушай, удивляюсь, первый раз узнала, что учат таким вещам. Дайте ссылку на регистрацию. Сергей пишет: Дайте ссылку на регистрацию. Друзья, нельзя здесь давать ссылки. Я же говорю, обратитесь к тому, кто как бы вам рассказал об этом вебинаре. Скорее всего, мы так. У нас команда так работает, да, система, что как бы. Лично ну, не приглашаем, я же показывал, да уже телефон, то есть не занимаемся уговорами, упрашиванием, просто выстраиваем систему, грамотно продвигаемся в интернете, автоматизируем процесс с помощью воронок, в том числе рассылки можно делать, да, но рассылки не текстом просто, чтобы сразу в бану летали, а рассылку в видео вашу, то есть человек, чтобы воспринимал, когда он вам отправляет заявку в друзья, вы его принимаете, отправляет программа сама сообщение, чтобы он воспринимал это. Чтобы видео свое показали, что вы там на экране, то есть он вам доверяет. И если вы не впариваете там сильно, да, а просто делаете интригу, что ему становится интересно, то все положительно нормально реагируют. То есть очень маленький процент негативщика, они везде есть. Вот негативили, да, вот поудалял нескольких участников. Ну, пожалуйста, человек сделал свой выбор. Василий. Василев Влас, 450 долларов, отлично. То есть, видите, друзья, люди не приукрашивают свои результаты, то, о чем также говорил Николай, да, просто есть недобросовестные, так сказать, люди, да, которые подделывают там скриншоты, как-то преувеличивают свои результаты. Человек-новичок посмотрел, подумал, о, как он сколько много зарабатывает, зашел, а у него не получается. То есть тут, тут такого нет, даже если вы... 1000 долларов в первый месяц заработать, ну 500 долларов, да, 500 долларов в первый месяц. Ну отличный результат? Отличный. Если учесть тот факт, что вы 400 до этого на наемной работе зарабатывали, вот. А вы начните получать по той технологии, вот как я показывал, да, по нашим урокам в Smart Money, начните получать первые деньги, обязательно просто распрощайтесь с наемной работой, и ваши результаты просто вот так вот пойдут, просто вот так вот вверх. Потому что когда у меня пошли уже первые деньги, я еще сомневался, да, то, что там стабильность, вот это вот в голове все сидишь, там стабильность, все, все будет дальше, как же я буду жить, если не будет заработной платы, так привык, что в один день нам, да. мне сразу 10-месячных зарплат просто сделал. Почему? Потому что я уволился с работы, ускорился из-за вот этого страха, что нестабильно, да, будет впереди. Я начал намного больше действовать, то есть сделал скачок. И реально 10-месячных зарплат поднял и понял, что больше я туда никогда не вернусь. Так, видно, вы стали так. Все подписаны на рассылку. Напишите в ответ автору рассылки, которые вы подписаны. Да, на самом деле это не зависит ни от какого руководства. Все люди, это я Марине пишу, все люди рано или поздно совершают, понимают, что совершают какую-то ошибку, да, и понимают, что нужно менять что-то. То есть это было чисто мое решение. И там искать ссылку, я подписан на рассылку в ВК, значит, заходить в сообщение и там искать ссылку на регистрацию. Да-да-да, Артём. Пусть, друзья, на этой нотке я буду завершать. Постоянно лидеры и команды Smart Money будут вас радовать новыми полезными фишками, новыми инструментами, мощными продуктами, о которых, я помните, да, сказал, отбор, который получить сможет просто каждый. Поэтому прямо сейчас, если вы находились на... Уровни там 10 долларов, вы первую площадку активировали, да, площадка, а, на восьмом уроке. Посмотрели несколько уроков и думает, и там что-то засомневались или что. Ну, я, конечно, сомневаюсь, но есть, я думаю, такие люди. Просто вернитесь и посмотрите опять 18 урок, дойдите до 18 урока. И то, что там в конце будет, <смех> это просто бомба. Это реально, ну реально, так знаете, сильно подстегивает, заставляет действовать. И так далее, посмотрите. И также, кто уже прошел дальше, там, на 30 уроке, да, и так далее, просто стремитесь до конца, говорю, пройти, потому что вот тут будет бомба в третьем пакете. Это я проверил, я не все проверил, всего лишь один инструмент оттуда включил, да, и просто в шоке был, в приятном шоке. Так, ну все, друзья, на этом я, в принципе, буду завершать. Вопросы, которые у вас остались, задавайте тем, от кого вы узнали про эту рассылочку что я смотрю вопросов мало было, да? Надо только ускориться, да, Светлана? Часть, как бы, в план вебинара входила тоже. Вам объяснить, что, ребята, ну, друзья, ну, честно, вот, пройдите до конца, вы не пожалеете то, что будет в третьем пакете, не пожалеете о том, что вы спешили. Во-первых, вы и деньги заработаете, да, быстрее, а с этими инструментами ну, у вас будут в разы лучшие результаты. Всем желаю хорошего настроения, побольше партнеров в ваш бизнес, друзья. И просто старайтесь быть более ценными для людей, полезными, да. И они как бы к вам к и сами будут постоянно идти. Вот. А чтобы получить полезность и в голове эти все знания, до конца пройдите Smart Money. И начните просто частью контента делиться в бесплатном доступе в интернете. Это просто очень круто работает. А всех женщин еще раз поздравляю с замечательным праздником 8 марта. Друзья, кто еще не в нашей мощной команде SmartMoney, возвращайтесь к первому письму в рассылке, обратитесь к тому человеку, от которого вы узнали о данном вебинаре и напишите ему ваши вопросы. Еще раз, друзья, всех был рад сегодня видеть приветствовать, так сказать, и делиться с вами полезной информацией. До встречи на тренингах и на других событиях нашей команды.